Демонстрация работы контроллера mc 60 Контроллер и датчики располагаются на любой гладкой поверхности с помощью кожи. Включаем газ. Следим за показаниями индикатора. Концентрация газа начинает медленно расти и доходит до порога срабатывания датчики. Прежний экран закрывается. Прекращена подача газа. Индикатор показывает концентрацию газа в помещении. При нажатии на кнопку можно изменить порог пробасывания датчика. Так, вот пришло смс-сообщение об аварийной ситуации. Открываем кран, газ не идет, он перекрыт. Так, вот идет входной звонок. на светим. Известие об аварийной ситуации. Так, Концентрация газа уменьшилась ниже порога, и поэтому можно вернуть клапан в исходное состояние.